Здравствуйте. Карл Маркс и фэнтези. Казалось бы, сложно найти явления более далекие друг от друга. И тем не менее, они непосредственно самым образом взаимосвязаны. А именно тем образом, что Карл Маркс это самое фэнтези писал. Но давайте зададим некоторый контекст. В молодости, как известно, Карл Маркс вел весьма, мягко говоря, бурную жизнь проводя свои дни в постоянных попойках и постоянно сражаясь на дуэлях. Что, впрочем, мешало ему основательно и глубоко изучать философию, историю и другие дисциплины. А еще в этот момент он был влюблен в Женю фон Вестфален, свою будущую жену. И вот от переизбытка эмоций он начинает писать стихи. Причем настолько основательно за это дело берется, что на определенном этапе даже думает связать свою жизнь с призванием поэта. Вскоре, впрочем, он разочаровался в своем поэтическом даровании и по этому поводу прекратил соответствующие опыты. Однако за довольно короткое время он насочинял их довольно немало. О чем же писал стихи Карл Маркс? Ну, во-первых, конечно, большая часть его стихов – это любовная лирика, адресованная, конечно же, непосредственно Женей. Также встречается некоторое количество философской лирики, довольно небольшое, то есть стихов, в которых он выражает, например, свое отношение к философии Канта, Фихта и особенно Гегеля. Но были там стихи еще определенного урода. рода. Дело в том, что на излете была эпоха немецкого романтизма, а немецкие романтики выдвинули такое понятие как фольксгайст, дух народа. И считалось, что постичь этот самый фольксгайст можно через... Народную мифологию, фольклор, легенды и сказания. И поэтому в немецком романтизме было популярное обращение вот к этим вот фольклорным и мифологическим мотивам. И в этом духе Маркс пишет некоторое количество песен, баллад и других стихов. И среди них есть в том числе «Песень эльфов» и «Песень гномов». «Песень эльфов» в этом отношении для нас не так интересна, так как образы эльфов он непосредственно заимствует здесь из «Сна в летнюю ночь» Шекспира. То есть это всем знакомое крохотное создание с крылышками. А вот гномы у него настоящие, суровые и подземные. Я бы даже сказал толкиновские. Поэтому не будем тянуть кота за одно место и приступим. Собственно, Карл Маркс «Песнь гномов» Гномен 1837 год. Перевод мой. С утра и до ночи стучат молоточки, искусный, сильный. Везем мы умело серьезное дело во тьме глубины. Вы, эльфы, напрасно хотите все хвастать ветрами, листвой. Камней вы не знали, что в блеске стояли древнее всего. В подземных пространствах сверкают богатства редчайших камней. Здесь молнии сверканье и вечно пылание подземных огней. Копаем в глубинах алмазы, рубины, редчайших цветов, из них мы возводим блестящие своды великих дворцов. В трудах и досугах не сменят друг друга, быстры и пестры, огном а наблюдает, как то возникают, то гибнут миры. Здесь, в мраке подземных, пещер потаенных лежит манускрипт, о мира причине, о том, как он сгинет и новый родит то древние знают и нас созерцают в волшебных очках. Как юные ищем мы жемчуг на днище в соленых морях. Когда ж не находим алмазов в породе, то плачут детки. Их слезы золотою струятся рекою, ярки, глубоки. Мы шествуем тихо среди залов великих, вокруг темнота. Секретным паролем снимаем засовы на древних вратах. Земли сотворение, мы празднуем пеньем грохотящих лир. И пламя взнесется, и грозно трясется над нами весь мир. Я думаю, тут комментарий, что называется, Излишний. Образы, которые здесь рисует нам Карл Маркс, были бы как у себя дома, в каком-нибудь властелине колец или хоббите. Ну а сами стихи, наверное, сгодились бы в качестве текста для какой-нибудь Power Metal группы. Кстати, если вы играете в соответствующем стиле, дарю идею. Ну, и знаете, вот о чем хотелось бы сказать. У нас вот сейчас некоторые марксисты любят критиковать других марксистов за какие-то неправильные с точки зрения увлечения. И вот, если вы э, вдруг увлекаетесь таким, безусловно, вредным жанром, как фэнтези, и вас начнут за это упрекать, можете теперь смело слаться на авторитет самого. Карла Маркса. Ну а у нас на сегодня все. До новых встреч.